Привет, девчонки! Поставьте, пожалуйста, плюс, если меня слышно, и по десятибальной шкале от 1 до 10, насколько хорошо меня слышно. Отлично! Я вижу десятки. Сто! Супер! Ну да, спасибо! Спасибо, это комплимент, я знаю. Если вам слишком громко, вы можете подвинуть ваш э, ползуночек, где звук, и буду потише чуть-чуть вещать у вас. Простите, я профессиональная радиоведущая, поэтому я не могу говорить тихо. А, точнее, для этого нет причины. Вот. А, давайте с вами познакомимся, откуда вы, сколько вам лет и какие цели ставите на сегодняшний вебинар. Так как если вы приходите без цели, то ничего не вынести из нашего вебинара. Вот, так, я сейчас начинаю читать чат, Мария из Красноярска, 28 лет, Ярославль, 20, Екатерина, отлично, что вы в свой возраст начинаете задуматься о финансах, это классно. Мария Перн, 28 лет, отлично, Татьяна Новосибирск, 29 лет, ну, Хорошо. Цель – выход на 100 тысяч долларов в год. После нашего вебинара, Элли, я вас предупредила, вы не выйдете на доход 100 тысяч долларов в год. Вы можете после вебинара поставить себе такую цель, но на данном вебинаре я не могу вам сказать, что вы сможете заработать эти деньги. Вы получите знания, которые вы сможете применить, но заработать не получится. Виктория, Москва, 35. «Хочу начать зарабатывать деньги, а не ходить на работу». Виктория, сегодня не про заработок денег, сегодня от, о финансовой грамотности и как начать получать дивиденды, а про не ходить на работу, это все-таки, скорее, все-таки про свое дело. Так, Катерина, 23 года, Воронеж, отлично, Екатеринбург, 25 лет, хочу узнать, что такое, что-то новое. Что-то новое, это в какой сфере что-то новое вы хотите узнать? Екатерина, 29 лет, Москва, Москва, хочу увеличить тот доход, который у меня есть, отлично, отличная цель, но сегодня вы только получите знания Краснодар, 32, после отпуска по уходу за ребенком не хочу выходить на работу, отлично, Создайте себе подушку безопасности, и о которой мы сегодня будем говорить с вами и не выходите Минкс, 44. временно не работу Хочу узнать, как приумножить имеющиеся запаса Отлично, сегодня будет и по этому поводу э, информация. 33. Питер. Цель – погасить ипотеку в ближайшие 5 лет. Отличная цель. На сегодняшнем вебинаре дам знания, но погасить ипотеку за вас не смогу. Новосибирск, 25 лет. Хочу мотивироваться на создание бизнеса. А, Ксения, сегодня не про бизнес. Я, конечно же, хороший мотиватор и могу и на бизнес замотивировать, и не на бизнес, но сегодня не про бизнес. Татьяна Новосибирск, цель доход 100 тысяч рублей ежемесячно хотя бы в первый год. Татьяна, сегодня не про бизнес, сегодня о дивидендах. Дивиденды получаете только тогда, когда вы начинаете вкладывать. Так, Галина, Красноярский край, станица... Не могу даже прочитать. Отлично, Галина. Я прям рада, что вы с нами сегодня. Лена из Киева. 29. Создать финансовый поток. Ну, помогу. Так, Татьяна, настроить пассивный источник дохода, дающий 100, 1000 долларов в месяц. Отличная цель. Так, любовь. Галина. Создать пассивный доход. Так, отлично. Так, напишите э, Илине, чтобы она зашла и вышла из комнаты. Тогда она меня услышит. А, Наталья 30 лет ИП. Хочу повысить финансовую грамотность и начать инвестировать. Отлично, Наталья, сегодня дам вам информацию. А, так, э, отлично. Ребята все хорошо отличные цели у тех у кого уже они такие сформированы я вижу эпифания очень хорошая цель. В общем-то, сегодня мы, вы об этом услышите. Давайте, девочки, договоримся, что мы пишем в чат только тогда, когда я прошу вас, да, потому что я сейчас сижу с мобильного интернета, и в любой момент я могу выскочить, поэтому, чтобы не падал в чат, мы пишем только тогда, когда я вас прошу и э, по делу, да, естественно». Если вы хотите пообщаться, то можете выйти и пообщаться вне комнаты, просто здесь, чтобы не упал чат, и чтобы все меня дослушали до конца и получили полезную информацию. Стоит все-таки остаться тем, кто хочет слушать. Да, на все вопросы я отвечу в конце вебинара, на все-все-все, так что записывайте их к себе на листочки, и в конце вебинара я дам вам время, вы будете мне их задавать, и на все я отвечу.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 бизнесов и тысячи 30, евро дивидендов в месяц. Я уж точно знаю все о женских финансах и как их грамотно построить, как ими управлять и контролировать. Самое главное, как их приумножать. И уж точно знаю, как вести вебинары. Поэтому, если вы согласны, ставьте плюсик. Те, кто остаются, те, кто не остаются, до свидания. Встретимся с вами в следующий раз на вашем вебинаре, который, возможно, я посещу, если вы меня сильно в этом убедите. Отлично, плюсики пошли в чат, а тогда давайте начинать и я приступаю к вебинару. Итак, давайте еще разочек, вы написали, кто я теперь, я вам расскажу о себе. Меня зовут Юлия Рыж, я радиоведущая, владельца тренингового агентства для девушек «Валим из офиса», совладельца интернет-магазина «Магазин инфопродуктов», совладельца сервиса «Заботливый сервис-сайт», владельца франшизы в истории «Живые квесты» и человек, который контролирует свои финансы около 10 лет. И у меня к вам вопрос, вы контролируете свои финансы или они вас? контролирует. Вам знакома такая ситуация? Зарплата вроде бы хорошая, но почему-то ее катастрофически не хватает до следующей. Хочется купить новые дорогие сапоги, мобильный телефон или компьютер ребенку. Кредит брать не хочется, а накоплений нет. И вы кусаете локти. То ли занять, то ли плюнуть и взять кредит то ли затянуть пояс потуже, отложить покупку до лучших времен. А вот, в принципе, и дети подрастают, и скоро надо думать, как оплатить их обучение в спецшколе или кучу секций, потом университет. Естественно, в идеале лучше отправить ребенка учиться за границей, да? Да и сама уже задумываешься о том, что устала работать, и вот если бы не нужно было бы думать о деньгах, то уже бы точно бросила все и поехала путешествовать, но денег, увы, нет. А что будет на пенсии? Вы думали, вот как прожить можно на 7 тысяч рублей, если квартплата составляет 2,5? Но все это будет потом, сейчас пока все нормально, ведь все же более-менее. Все как-нибудь со временем наладится, повысит зарплату, увеличится доходы от бизнеса. И вот тогда заживу и откладывать деньги начну. Но вы же себя знаете. Никогда в жизни особо не копили, не занимались долгосрочными инвестициями с процентами и дивидендами. И даже если вдруг свалится на вас деньги, делать этого не будете. Как пришли так и исчезнут в неизвестном направлении. А вы все так же будете э, время от времени терзаться мыслями о деньгах, об их недостатке и о том, что уже нужно предпринимать что-то. Если тебе знакома, точнее, не знакома ни одна из этих ситуаций, то ты смело можешь закрыть наш сегодняшний вебинар и заняться чем-то другим. Если же вы все же узнали сами себя в этих примерах, то я с удовольствием раскрою все свои секреты на сегодняшнем вебинаре. Пишут, что все-таки из-за... Угу, отлично. Понятное дело, значит, я сегодня вещаю именно для вас, девочки, потому что действительно ответы в чате не радуют. Хорошо, давайте так, мою историю вы услышите чуть позже, поэтому предлагаю приступать к самому Вибернару. Да? И для начала давайте рассмотрим историю кризисов. Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества, да, вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, да, середины 19 века, как нарушение равновесия между промышленным производством и платежеспособным спросом. Экономические кризисы до 20 века ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем стали приобретать международный характер. Несмотря на то, что в последние десятилетия мировые сообщества создали механизмы по предотвращению мировых кризисов, да, то есть это укрепление государственного регулирования, хозяйственных процессов, да, создание международных финансовых организаций, проведение мониторинга и куча-куча-куча всего, но это не избавляет никак от кризисов. И как свидетельствует история, мировые экономические катаклизмы не то что предсказать, не тем более избежать их невозможно. В Евразии и Америке на протяжении почти двух веков экономические кризисы случались около 20 раз. Что же происходит в современной истории? В современной России также уже два кризиса. По всем признакам мы вступаем сейчас в третий кризис, поэтому давайте обсудим, что же было до этого. 1998 год, российский кризис. Один из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Причина дефолта – это огромный государственный долг России. Низкие мировые цены на сырье и пирамида государственных краткосрочных облигаций, по которым правительство Российской Федерации не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к доллару в августе 1998 в январе 1999 упал в три раза – с 6 рублей за доллар до 21 рубля за доллар. В 2008 году был мировой кризис, мировой экономический кризис начал зарождаться еще задолго до 2008 года, ссылки кризиса лежат в 2006 году в США, где он постепенно рос и созревал, и в последующие годы обрушился и прокатился, подобно цунами по Европе, России и многим другим, другим странам. В 2006 году ознаменовался для США небывалым бумом на рынке жилья, когда цены на недвижимость росли, как на дрожжах, поскольку спрос на нее был невероятно велик. Причина повышенного спроса на жилье крылась совсем не в резком росте доходов американцев, а заключалась в доступности ипотеки практически для любого желающего. Во-первых, ипотечные кредиты в США как минимум в три раза дешевле российских, Средняя стоимость ипотеки за океаном – это 5% годовых. Во-вторых, недвижимость, находящаяся в залоге по законам США, можно продавать без каких-либо ограничений. И в-третьих, ипотечные программы в США предусматривают очень гибкие условия возврата заемных средств. Когда в первые несколько лет выплат по кредитам так малы, что практически любая семья может позволить себе такие расходы. И только спустя некоторое время – Размеры платежей значительно увеличиваются и становятся для некоторых вообще непосильными. Таким образом, создавалась некая иллюзия невероятной доступности жилья. Ведь обычно люди стараются не задумываться над проблемами, которые мо могут возникать через пару-тройку лет. Поэтому ситуация в США сложилась так, что большая доля недвижимости оказалась э в субпрайме секторе. То есть... Э в собственности заемщиков, не имеющих финансовой возможности расплачиваться за нее или даже не собиравшихся погашать кредиты полностью. Усугубило положение дел и то, что ипотечные банки предъявляли крайне низкие требования к финансовой состоятельности потенциальных заемщиков, либо же, либо же прилагали минимум усилий для того, чтобы ее проверить. Экономический кризис во многом обязан своим появлением желанием американских банков выдать как можно больше кредитов, не особо задумываясь о кредитоспособности заемщиков. А теперь давайте мы поговорим о предпосылках к кризису и почему я утверждаю, что мы сейчас в него вступаем. Одной из форм кризисов является систематическое массовое накопление долгов и невозможность их погашения в разумные сроки. Причем это касается не только государства, отдельных фирм и предприятий, но и конкретного человека, который не задумываясь берет кредиты, совершенно ничем не обеспеченный. И если он останется без работы, то может оказаться в серьезной кризисной ситуации. Сейчас финансовый кризис уже накрыл Россию, Казахстан, Украину, Беларусь. Игнорировать кризис э, не видит того, что происходит вокруг, э, непростительная глупость. И именно поэтому, что это, пожалуй, самая важная тема 2014 года, а не отнюдь не Олимпиады или новости из Украины. Сегодняшний вебинар именно о том, как из него выйти победительницей. 13 марта 2014 года был зафиксирован исторический максимум курса евро к рублю. За Заодно евро продавали 50 рублей 55 копеек, такого не было никогда, хотя из графика видно, что последние 10 лет в принципе евро рос, а рубль падал с легким э, перерывами на обед, но так низко рубль еще не падал, и я сильно сомневаюсь, что это самое глубокое дно. А, весь январь проходит мягкая девальвация рубля, простыми словами обесценивание рубля. За один только январь рубль обесценился на 7,7%. Это больше, чем за весь 2013 год, 7,4%. Поэтому можно точно сказать, что кризис начался и осенью будет его пик. Самая большая глупость это ничего не делать и делать вид, что кризиса просто нет. Не меньшая глупость это паниковать и делать необдуманные операции с деньгами. Сейчас необходимо понять, что в капиталистическом обществе период расцвета экономики, период кризисов были и будут всегда. Просто к этому надо быть готовыми и тогда можно вполне спокойно переживать любой кризис. Пережить эти ситуации помогут 4 финансовых инструмента. Это страховка, резервный фонд, множественные источники дохода, лучше если они будут пассивными источниками дохода, и инвестиции. Если вы сейчас не используете все эти инструменты, то я рекомендую не затягивать надолго и начать этими инструментами пользоваться уже сейчас. Если вы думаете, что я всегда была такая умная, то вы глубоко ошибаетесь. Как говорится, на ошибках учиться. Сейчас я расскажу вам свою историю, и вы поймете. И многое, кстати, для себя из нее почерпнете. Меня ориентироваться в финансах научила жизнь. Я смогла пройти, так скажем, три кризиса. Почему я говорю три? Что один был в 1993 году, это политический кризис, 98 и 2008 -й. И точно могу сказать, что выход из кризиса два. Либо ты зарабатываешь, либо ты остаешься нищим. Мои родители-предприниматели, я помню, как их бизнес рухнул в девяносто третьем году из-за политического кризиса. Помню, как моя мама сидела на кухне и рыдала от того, сколько мы потеряли. А вместо семейных путешествий и деликатесов нас ждала дешевая съемная квартира. И мне отчетливо тогда запомнилось, что слово «кризис» заставило маму плакать. А в 1998 восьмом году мне уже было 14 лет, и я больше понимала. Тогда доллар вырос полтора раза э, за три дня, и мы снова все потеряли. Мне же осталось всего три года до поступления в институт, для чего нужны были деньги, и я приняла решение, что если я хочу достойную жизнь, то нужно найти подработку. Я даже умудрилась скопить приличную сумму, но тогда дела родителей наладились, и эти деньги э, я могла потратить по э, своему усмотрению. Друг предложил вложить в акции новой компании, рассказал, как будет все здорово, сколько нам это поможет нам заработать. Естественно, я не разбиралась в экономике, решила довериться другу. И, как вы уже догадались, мои деньги просто пропали и разочарованию не было предела. В тот момент я поняла, что обучение вот самый важный актив, в который стоит вкладывать деньги. Мне э, надо было сначала изучить вопросы инвестирования, основные законы функционирования денег и правила рынка, и мои деньги не пропали бы так бездарно. А в институтах никто никогда не расскажет тебе, как можно заработать на рынке. Там сидят теоретики и пересказывают прочитанное в книгах, тогда как учиться нужно только у практиков. Запомните, если у практика отобрать миллион, то через год у него снова будет миллион, если и не больше. И самое главное, мы стоим столько, сколько у нас в голове. Сейчас рубль, рубль обесценивается, люди боятся тратить денег, но он и дальше будет падать в цене, и вы все равно потеряете, если не будете вкладывать. А вот если вы вложите в знания, то они с каждым днем будут расти в цене, и это не вызовет сомнений, ведь зная законы денег, можно расти в цене как специалисту, так и предпринимателю и финансисту. В 2008 году я вышла замуж и родила Елисея. В то время я работала на Первом канале, а муж сидел дома и пытался зарабатывать на Форекс. На свадьбу нам подарили 100 тысяч рублей, и я решила, что из мужа нужно сделать брокером. Вот так я содержала всю семью, пока мы сливали на разнице курса. После того, как мы решили завязать, открылась вся тайна, почему простые люди на Форексе проигрывают. Брокерская компания выделяет тебе демо-счет, на который ты тренируешься. И пока ты играешь, виртуальные деньги, они дают тебе выигрывать. И как только ты чувствуешь силу и открываешь реальный счет, против тебя начинает играть машина. А Пока ты выстраиваешь тактику на демо-счете, программа за тобой следит и просчитывает все за тобой. А когда ты вкладываешь свои деньги, то она уже знает, когда ты будешь покупать и когда ты будешь продавать. Вот почему говорят, что женщины удачливы на Форексе, потому что у них нет своей тактики. Они рассчитывают на интуицию и ее машина никак не может прочитать. После того, как наши накопления закончились, муж вышел на работу и наступил кризис 2008 года. Мы разочаровались в Форексе, но в тот момент поняли, что нужно вкладывать на рынке акций, так как ты вкладываешь не в воздух, разница курса валют, это все-таки воздух, а акции это реальные бумаги, которые ты владеешь здесь и сейчас, и с их никто не заберет и машины не узнают твой план, как ты хочешь их продавать. Но до 2008 года, до кризиса, попасть на рынок бумаг было невозможно. Там были очень высокие пороги для входа на сам рынок. Но когда случился кризис, минимальный пакет акций был 10 тысяч рублей. Когда мы об этом узнали, мы последние деньги с зарплаты моей вложили в акции, и через 6 месяцев мы заработали 200%. Мы, когда об этом узнали, мы прыгали до потолка. Представляете, если бы у, у нас было не 10, а 100 тысяч, например, или больше. Поэтому в кризис открываются очень много возможностей. Просто к ним нужно быть подготовленным и знать те места, где можно зарабатывать и выйти в плюс. А не плакать, что в стране кризис. А что же происходит сейчас, зная законы рынка? Да, я путешествую по миру, веду бизнес в разных уголках земли, показываю ребенка красивые места, э -э, вожу его э -э, в интернациональную школу, мы постоянно пьем каждый день сеживыжистый сок, да, едим разные фрукты, учим английский язык с носителями языка и явно не жалуемся на, жи на, на жизнь, а потому что а она только цветет и пахнет, да. К тому же сейчас меня зовут в разные программы, на телевидении сниматься, только в прошлом году я выступала главной героиней таких телеканалов, как Муз ТВ, СТС, и даже в новость, в новость умудрилась попасть. Обо мне пишут газеты и журналы, и сейчас я работаю в неделю всего по четыре часа, и в остальное время занимаюсь тем, что очень сильно люблю, поэтому в жизни я влюбляюсь каждый день. А все это произошло потому, что в один прекрасный момент я составил свой финансовый план и начала его придерживаться. И на данный момент сумма дивидендов составляет в месяц 3000 евро, и они постоянно растут. Итак, а давайте сейчас мы поговорим, как приумножить капитал во время кризиса. Вообще считается, что кризис это очень благоприятный момент для того, чтобы увеличить свой капитал. Как я уже это и сказала, это самый удобный момент, чтобы начать инвестирование на фондовом рынке. Цена на акции снижается, а потом самое время их покупать. Такая ситуация не будет длиться вечно. Как показывала история фондового рынка, взлеты и, фондового рынка, э, и падения фондового рынка сменяют друг друга, и они будут всегда. В период кризиса, в период низких цен на акции, вы купите их гораздо больше, нежели в период роста рынка. Долгосрочные инвесторы всегда пользуются этим моментом. Однако при этом, конечно же, следует сначала выработать инвестиционную стратегию и создать инвестиционный портфель, где будут представлены и акции, и облигации, и золото, и банковские депозиты. И в коем случае не рекомендуется использовать какой-то один инвестиционный инструмент. В период кризисов это может сыграть плохую шутку с вами ваш портфель может обесцениться очень сильно и вы можете потерять до 50% своих накоплений и даже больше. Второй момент. В период кризисов, как правило, начинают расти проценты по банковским депозитам, так как у банков происходит отток денежных средств из-за паники клиентов. Чтобы привлечь наличность, они вынуждены повышать процентные ставки, за счет этого также можно немного увеличить свой капитал. А нередко в кризис в цене падает недвижимость, хотя и не всегда. Но если отслеживать ситуацию и понять, что это именно так, то также можно неплохо заработать, если вовремя вложиться в этот инструмент. Но самое главное, вы должны иметь все же инвестиционную стратегию, которая будет строиться, исходя из ваших целей. Вы должны четко себе представлять, куда вы идете и чего хотите достичь в плане личных финансов. И сейчас мы с вами будем составлять личный финансовый план. И что нужно сделать первым? Это пишем свои цели. Возьмите лист бумаги и напишите 50 своих метров желаний и целей. И пусть эти цели затронут все сферы вашей жизни. Здоровье, семья, личностный рост, карьера, материальный достаток, окружение. Обязательно поставьте дату реализации этой цели. Потому что если не будет э, даты и не будет э, стоимости, то это будет просто мечты. Определяем каждую, стоимость каждой цели. Э, любая материальная цель останется лишь мечтой, если вы не поставите напротив этой цели дату ее реализации и ее стоимость. Вы должны четко представлять себе, какие усилия вам надо будет приложить, сколько времени, а также сколько денег потребуется от вас та или иная цель. Третье. Ведем в течение месяцев учет дохода и расхода. Вспомните все статьи ваших доходов и расходов. Запишите их на бумаге. Каждый день записывайте, куда и на что вы тратите деньги. Заведите конверт ну, и собирайте в него все чеки. В конце месяца, уверяю вас, вы удивитесь очень сильно, потому что увидите интересную картину ваших расходов. Четвертое. Определяем, сколько мы можем откладывать ежемесячно. Откладывайте 10% от ваших доходов. Поверьте, вы даже не заметите их отсутствие в своем кармане, зато со временем они приведут вам еще больше денег. Пятое. Покупаем накопительную страховку. Страховка защитит и поможет вам в трудные жизненные моменты, а накопления будут приятным бонусом к определенному событию. Там, например, обучение ребенка в УЗИ, или покупка квартиры, или такие же накопления на пенсию. Шестое. Создайте резервный фонд. Вы уверены, что у вас всегда будет работа? Кризис не щадит никого. Никто не знает, что будет с его фирмой или предприятием завтра. На что вы будете жить, если останетесь без работы? Создайте себе накопление, чтобы хватило на три шесть месяцев и тогда оставшись без работы вы сможете спокойно искать себе другую работу и при этом жить так же как жили до этого седьмое если у вас есть долги стараемся их быстрее погасить долги лишают вас будущего вы расплачиваетесь за сегодняшние долги тем что на старости лет останетесь с нищенской пенсии поскорее расплачивайтесь долгами и никогда больше их не берите и ничего не покупайте в долг восьмое и изучаем инвестиционные инструменты инвестиционных инструментов много начните самых простых изучайте банки вашего города найдите самый подходящий вклад для вас узнайте как можно инвестировать в недвижимость Ознакомьтесь с паевыми инвестиционными фондами и купите инвестиционные монеты. Девятое. Создай, создаем инвестиционный портфель. Выясните, насколько вы агрессивный инвестор. Узнайте обо всех рисках, которые подрестригают вас при инвестировании. Посчитайте, какая доля консервативных, умеренных и агрессивных инвестиций должна быть в вашем портфеле, чтобы достичь своих целей. После этого создайте инвестиционный портфель, и только после всех этих шагов можем приступить к созданию личного финансового плана. А, так что же можно сделать сейчас в период кризиса? Да, я хорошо понимаю, что у всех на сегодня разные жизненные и финансовые ситуации. И поэтому дать какие-то универсальные рецепты невозможно в связи с, тем, с чем предлагаю рассмотреть разные ситуации. И думаю, после этого каждый подберет для себя именно подходящий рецепт использования в кризис своих интересов. Итак. Первая ситуация. У вас есть некоторое накопление в рублях, и вы не знаете, как поступить с ними, потому что видите, как они обесцениваются. У большинства из нас есть заветная цель создать себе пассивные источники дохода, которые будут нас кормить, и мы сможем отойти от дел. Одним из таких источников может стать, естественно, недвижимость, сдаваемая в аренду. Если у вас есть хотя бы деньги на первоначальный взнос, то можно купить квартиру в ипотеку, сдавать ее и за счет жильцов выплачивать эту ипотеку. Если вы подумаете, как, сделать кварти... как сдавать квартиру, чтобы хватало и на оплату процентов, и еще и себе оставалось, то уже сейчас можете получать источник пассивного дохода. Вторая ситуация. Возможно, накоплений у вас еще нет но вы можете ежемесячно откладывать 10-15 тысяч рублей. И вам хотелось бы, несмотря ни на какой кризис, накапливать и приумножать свой капитал. Варианты могут быть разные. Можно открыть счет в банке и начать откладывать туда с целью создать первоначальный взнос по ипотеке, а затем купить квартиру, за которую... Дальше проценты будут выплачиваться уже вашими жильцами. И через какое-то время у вас будет полноценный источник пассивного дохода. А другой вариант – это приобрести инвестиционные монеты. В инвестиционном портфеле каждого финансового грамотного человека обязательно должно быть золото. В кризисный период оно всегда растет, а потому будет отличной защитой для ваших сбережений. И сейчас вы можете вполне начать приобретать эти монеты. Для примера того, как росла стоимость таких монет, можно привести следующие цифры. Стоимость золотой монеты Георгий Победоносец в 2006 году стоила 4400 рублей, а в 2009 году 8500 рублей и в 2014 на данный момент она стоит 15800 рублей. Сами понимаете, как стоимость монет выросла. А, третья ситуация. У вас нет ни накоплений и пока нет возможности откладывать деньги, но вы знаете, что кризис это лучшее время для создания богатства. Моя рекомендация для вас. Разберитесь со своими финансами. Посчитайте свои доходы и расходы. Начните экономить. Перестаньте тратить деньги на всякую ерунду. Повысьте свои доходы, и тогда вы обязательно найдете деньги для инвестиций. И самая главная рекомендация для всех – вложить свои деньги в свое обучение финансовой грамотности. И тогда вы будете знать, куда и как вкладывать деньги в кризис, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения. Ведь вы понимаете, кризис кризисом, а потом что делать? Ну, купили вы это все, и что дальше? Если вы не будете финансово грамотным, то не сможете распоряжаться деньгами и все потеряете. Это закон. Нужно вкладывать в активы. А самый главный актив – это вы сами и ваши навыки и умения, а не акции, облигации и все прочее. А... Девчонки, ну как, убедила я вас в том, что кризис может быть полезен вам и на нем можно заработать, а не потерять? Вижу, да, да, да. А кто считает, девочки, что вообще личные финансы – это лес темный, эти акции, облигации и так далее, что вообще это невозможно ничего сделать? Если есть деньги, то, конечно, можно заработать. Анастасия, можно заработать, если нет денег? Да, есть такое. А почему это надо делать кризис? Вы о чем, Люба? Темный, но проходимый. Отлично. Для э, тех, кто не отчаивается и думает, что все э, не темно и проходимо, у меня для вас есть э, подарок. У меня есть вообще грандиозный подарок э, и сюрприз. Этот подарок называется онлайн курс, который состоит из восьми занятий. Он называется как научиться управлять деньгами. Руководство для женщин. В этом курсе мы собрали для вас все свои навыки в области финансов и денег, все свои схемы, все свои примочки, которые используем сами и советуем использовать все своим ученицам для достижения именно финансовой независимости и создания своего личного капитала. Эти штуки проверены не только на нас, это уроки прошли уже более тысячи человек, и все они научились управлять своими финансами. Вот с 20 марта мы начинаем набор на онлайн-курс, где будут участвовать только 40 человек. Давайте я вам чуть-чуть поподробнее расскажу, как он будет проходить и что вы с него помочь. А кто будет вести этот курс? Э -э -э ну, во-первых, вы поняли, уже вести курс буду я, а -а -а Люли Рыж, но обо мне вы уже сегодня слышали, поэтому повторяться не буду. И Мария Егорова, заведующая кафедра социально-гуманитарных наук Южноуральского государственного медицинского университета, доктор исторических наук, профессор, автор более 10 книг, организатор проекта Финансов плюсе» и практик до мозга костей, так же, как и я. Мария женщина, которая очень просто говорит о сложных вещах. Когда я искала соавтора курса, то пересмотрела около 20 кандидатур, так как мне очень хочется, чтобы мои девчонки, мои подписчицы, они получали мгновенный и быстрый результат и конкретные, резу... конкретные достижения цели. да. В финансовой сфере очень много мужчин, которые много знают, много умеют, но вот донести материал с легкостью по-женски и для женщин они не умеют. Главное наше с Марией отличие курса в том, что он разработан для женщин и именно женщинами. В курсе все будет все очень просто и понятно для простой женщины, которая никогда не училась на финансиста. Но из-за того, что она практик домов и костей, она умудрилась воспитать не один десяток грамотных людей. И давайте я вам расскажу о некоторых примерах, которые меня очень сильно поразили. Александра Горбунова. Сегодня очень многие люди в России находятся под давлением кредитов, которые были им набраны на самые различные финансовые цели. И очень часто эти кредиты становятся неподъемными. Вот именно в такой ситуации оказалась Александра, причем она считала, что это вполне нормальная ситуация, и все так живут, берут кредиты и живут кредит. После консультации и беседы ее мнение о такой жизни начало меняться. Пришло ясное осознание, что кредитами она фактически окрадывает свое будущее. Надо было постоянно думать, где взять деньги на выплату процентов, как обеспечить сегодняшние нужды и что делать, если вдруг останется она без работы. Обеспокоенность а такой ситуации постоянно нарастала, она чувствовала психологический дискомфорт. Нами совместно были разработаны четкий план того, как постепенно э, она быстро избавилась от долгов, и, самое главное, перенаправила те деньги, которые уходили на оплату процентов на наличные на накопления и инвестирования. Те рекомендации, которые были даны, оказались весьма действительными и уже скорым временем Александра избавилась от мелких долгов, а также сократила срок выплат по крупному кредиту. И сегодня она уже думает в более позитивном русле относительно своей жизни и с уверенностью смотрит в будущее. Началось формирование будущей подушки безопасности, оформлена страховка, которая позволяет чувствовать себя защищенной. Ведется подбор инвестиционных инструментов, и теперь человек думает не только о сегодняшнем дне, но и о своем будущем. Татьяна Васильева. Посмотрите на фотографию девушки. Сразу понятно, что она шикарна. А в наше время для того, чтобы быть шикарной, нужно тратить очень много денег на себя чем она всю жизнь занималась, и вообще думала, что накопить на что-то вообще невозможно, это из ряда фантастики. После того, как прошла обучение, она тут же начала накла... откладывать с каждой зарплаты, и за 6 месяцев накопила себе на отпуск, ни в чем не отказывая. То есть, не сбавляя тенту по улучшению своей внешней красоты, она умудрилась отложить приличную сумму денег, всего лишь зная законы денег. И мало того, она заставила поменять свое представление о деньгах всю свою семью, и сейчас они получают активно дивиденды от инвестиций. А, но Рида -то жива. А, несмотря на свой юный возраст, она замужем, и в принципе все у нее хорошо. Но вот когда с мужем зашел разговор о том, чтобы завести ребенка, поняли по финансам, они вряд ли это потянут, так как ребенок это очень весомая часть бюджета. Ведь ему нужны памперсы, одежда, туалетные предложения, куча гаджетов. В общем, в наше время ребенок это дорогое удовольствие. Как только э, Нурида прошла обучение и составила финансовый план, она сразу нашла варианты стать счастливой мамой без денежных ограничений. Вот так вот, изучая законы денег в нашем мире, теперь можно позволить себе накопить на достойную жизнь своего чада. Теперь давайте я расскажу, что же вы узнаете из курса. На первом уроке мы научимся с вами ставить финансовые цели. Определим свои мечты, сделаем коллаж мечты, различим мечты и цели, найдем, какие цели действительно ваши. Сделав задание из этого урока, вы сможете. Вспомните о своих мечтах, которые уже и не надеялись реализовать. Узнаете правила составления коллажа мечты. Поймете, чем мечты отличаются от целей и как это использовать. Найдете действительно свои цели, ради которых стоит действовать. И на втором уроке составите личный финансовый отчет. И ты узнаешь источники наших доходов, наши расходы и что с ними делать. Таблица программы и другие способы ведения бюджета. Наши финансовые активы и пассивы. Сделав задание из этого урока, ты увидишь, каковы источники твоих доходов и как их можно увеличить. Поймешь, наконец, куда утекают твои деньги. Найдешь для себя удобный и простой способ контроля своих денег. Узнаешь, что такое финансовые активы и пассивы и как использовать их в своих интересах. На третьем уроке научишься экономить. Узнаешь, нужна ли экономия. Как разумно экономить сферы нашей жизни, где можно сэкономить. Результаты разумной экономии. Неважно, сколько мы получаем, важно, сколько мы сохраняем. Сделав задание из этого урока, ты поймешь, почему богатые люди умеют экономить и считать деньги. Увидишь, что можно экономить и при этом ни в чем себе не отказывать. Узнаешь и примешь на практике эффективные методы экономии. Найдешь в своем бюджете дополнительные деньги. И перестанешь переплачивать и будешь сохранять свои деньги. На четвертом занятии мы избавимся от долгов. Что узнаешь? Это энергетика долгов, как долги влияют на будущее, категории долгов, простую схему избавления от долгов и кредитов и как долги становятся нашими помощниками. Сделав задание из этого урока, ты узнаешь о негативном влиянии долгов на твою энергетику, Посчитаешь, насколько ты обкрадываешь свое будущее, выявишь у себя хорошие и плохие долги, с помощью простого и эффективного способа избавишься от своих долгов, узнаешь, как использовать долги в своих интересах и на пятом занятии создадим резервный фонд. Ты узнаешь, зачем же все-таки нужен резервный фонд, что такое фонд на непредвиденные расходы, подходящие инструменты для резервного фонда, сколько надо откладывать в резервный фонд. Сформируем резервный фонд. Сделав задание из этого урока, ты узнаешь, что такое резервный фонд и для чего он нужен. Научишься рассчитывать и создавать фонд для непредвиденных расходов. Подберешь самые выгодные финансовые инструменты для хранения своего резерва, определишь комфортную ежемесячную сумму, которую начнешь откладывать в резервный фонд, сформируешь резервный фонд и на шестом уроке мы эм, обеспечим страховую защиту тебе. Ты узнаешь, зачем нужна страховка, как выбрать страховую компанию, как подобрать подходящую именно тебе страховку, Рассчитаем свою страхотку и заключаем страховой договор. Сделав задание из этого урока, ты определишь для себя, зачем тебе нужна страховая программа. Подберешь подходящую страховую компанию, выберешь именно свою страховую программу, увидишь цифры, что может тебе дать страховая программа, получишь возможность заключить страховой договор. На седьмом уроке ты узнаешь, как использовать инвестирование, зачем необходимо инвестировать, основные инвестиционные инструменты, что такое риск проф, профиль инвестора, кому доступно инвестирование, инвестиционный, что такое инвестиционный портфель. Сделав задание из этого урока, ты узнаешь, как можно использовать инвестиции для создания своего финансовой свободы, получишь подробные сведения об основных инвестиционных инструментах, определишь свой риск профиль инвестора, узнаешь с какими суммами можно начинать инвестировать, заработаешь свои инвестиционный портфель на восьмом же уроке составим личный финансовый план наконец-то ты узнаешь, что такое личный финансовый план, зачем нужен личный финансовый план, корректировка целей и подбор финансовых инструментов. и сделав задание из этого урока ты определишь что тебе даст финансовый план, четко определишь свои цели на 10 и более лет вперед, подберешь для себя необходимые финансовые инструменты, которые позволяют достичь поставленных целей. Но это еще не все, и вас ждут бонусы, курсы, аудиокурс, дети и деньги, как научить ребенка грамотно обращаться с деньгами. Сами понимаете, что чем раньше своих детей вы научите обращаться с деньгами правильно, тем быстрее они станут финансово независимыми. Прослушав этот курс, ты поймешь, почему необходимо обучать детей обращению с деньгами уже в раннем возрасте. Получишь рекомендации по обучению своего ребенка обращению с деньгами. Увидишь, какие методы есть для обучения финансовой грамотности в каждом возрасте. И самое главное, разработаешь план накопления средств для обучения и хорошего финансового старта в жизни для своего ребенка, чтобы он выходил во взрослую жизнь очень грамотно. Обычная цена его 1800 рублей, но для тебя это будет бесплатно. Второй бонус – это аудиокурс «Как накопить на пенсию». Послушав этот курс, ты увидишь реальную картину своей жизни на пенсии, рассчитаешь, сколько тебе необходимо будет денег на пенсии, будет ли они у тебя вообще, Выберешь подходящие именно тебе финансовые инструменты, которые позволяют стать обеспеченным пенсионером. Определишь для себя подходящий негосударственный пенсионный фонд, начнешь создавать свой пенсионный фонд. Обычная цена 1600 рублей, для тебя это будет бесплатно. Но это еще не все. Третий бонус от меня, видео тренинг «Скажи стрессу нет», так как материал по ведению своих личных финансов очень новый и непонятный, обязательно нужно изучать курс по преодолению стресса, так как все ваши внутренние состояния будет сопротивляться переменам. Ведь вы никогда не занимались своими финансовыми отчетами, введением домашней бухгалтерии и, конечно, не вкладывали деньги в акции. Организм будет находиться в стрессе от перемен, вам нужно будет его успокоить, чтобы он вам не мешал заниматься делами. Стоимость этого тренинга 1500 рублей для вас это бесплатно. Давайте же поговорим, сколько же стоит этот онлайн-курс. Сами понимаете, ведение курса по финансовой грамотности стоит очень дорого, так как с вами работают финансисты и вкладывают вам в рот уже э, переженный материал, и вам остается только э, проглотит. Но специально для меня Мария Егорова сделала такие цены на курс. Поэтому смотрите сами и вы, э, э, хотите ли вы упустить шанс или нет. У меня есть несколько возможностей для вас, это три тарифа. Тариф «Я сама». Вы получаете 8 видеоуроков, вы выполняете домашние задания и пишете в закрытую группу свое ДЗ. Общаетесь в группе с девочками и обмениваетесь позитивной энергией, вместе идете к своей цели. Этот тариф стоит 2270 рублей, это базовый тариф в который входят 8 видеоуроков, и они записаны в видеоформате с инструкциями. Вы просто смотрите удобное для вас время, и вы выполняете домашние задания по шажочкам. Второй тариф – это тариф «Обратная связь». Тут тоже все видеоуроки, общение в закрытой группе, и обратная связь, которую будет давать Мария в конце недели на вебинаре. Плюс еще есть тренинг «Делай вовремя» для тех, кто хочет все успевать в этой жизни. Это большой тренинг, состоящий из восьми уроков. Как вы понимаете, когда начинаешь заниматься своими финансами, то нужно грамотно распределять еще и свое время, так как на э, финансовые дела нужно время. Начинает возникать очень много дел, вам нужно будет успевать собраться. Поэтому в этом тарифе предусмотрен такой бонус, как у сделай вовремя. Как раз в этом тренинге рассказывается о специальной системе планирования, которая по-женски без стресса позволит планировать и делать как бы на автомате все-все-все, и с легкостью, и с радостью, и с огнем в, в глазах. Этот тариф стоит 4720 рублей. И у меня есть третий тариф, который называется «Нужна консультация», где мы предлагаем вместе с Марией, вашим финансовым консультантом, за ручку пройти весь путь. Что это значит? Помимо всех тех бонусов, о которых я рассказывала, в предыдущих тарифе Мария еще будет каждую неделю встречаться с вами два раза в скайпе, и вы будете составлять ваш финансовый план вместе. И таким образом у вас просто не останется никаких недосказанностей. Вы получите стопроцентный результат, так как мы не дадим вам шанс получить пенсию в конце жизни 3000 рублей. Плюс вы еще получите тренинг в самостоятельном путешествии бюджетно и увлекательно, чтобы спокойно смогли путешествовать и экономить на этом, и не платить бешеные деньги турагентствам. Этот тариф стоит восемнадцать тысяч семьсот. Сами понимаете, введение курса по финансовой грамотности стоит очень дорого, так как с вами работают финансисты и вкладывают вам в рот уже пережеванный материал. Вот. Но специально для меня Мария Егорова сделала еще и такие цены на курс. Очень интересно. Сегодня, если вы оплачиваете прямо сейчас, после вебинара до 12 часов ночи, курс, любой тариф, вы получаете еще 10% скидку. То есть первый тариф стоит 2043 рубля, второй 4248 рублей и третий 16830 рублей. Но если только вы успеете сделать заказ и оплатить в течение трех дней, эти ссылки будут работать. В 12 часов по Москве прекратят свои существование они, и по ним вы выписать счет уже не сможете. Поэтому делайте заказ прямо сейчас, а оплатить сможете в течение трех дней. Но это еще не все. Те, кто твердо решили, что будут становиться финансово грамотными и решать и заработать в кризис, а не потерять последний и, оплачивать, и оплачивают тренинг сегодня до 12.00 по Москве, получают от меня грандиозный подарок на сумму 6500 рублей. Это хит-продаж, видеокурс свое дело за 21 день». В кризис вы можете очень хорошо заработать деньги в интернет-бизнесе, и этот курс поможет вам создать его с нуля и заработать. Сейчас что вам нужно сделать? Перейти по ссылке, которую я дала вам, в чате, прокрутить вниз до тарифов и выбрать тариф. Давайте я вместе с вами это сделаю. Нажимаем на кнопку заказать и переходим на оплату заказа. Выбираем способ оплаты, который нас интересует. Ну, давайте выберем, так как это первый способ оплаты, выберем способ оплаты робокассу, нажимаем на кнопку Выбрать. Кстати, после того, как вы нажали на кнопку Выбрать, вас перекинули на другую страницу, где вы можете заказать сейчас курс с 80 скидкой впустить деньги в свою жизнь, которая будет рассказывать о ментальном подходе, то есть деньги это, как вы понимаете, уже это энергия, и как можно их впустить на уровне именно нашего ума и мозгов, а не просто в кошелек. Почему к одним деньги сами плывут руки, а другим каждая копейка дается с трудом? Да? Принципиальное раз, различия между мышлением богатых и бедных,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 о том, как фризис преуспевать, поэтому ее ученики уже выкупили часть мест, так как из 40 мест осталось только 33. И помните, что специальная цена для тех, кто был на вебинаре, будет действовать только сегодня до 12.00, так, э, так что переходите по ссылке, оформляйте заказ, и, а те, кто еще успеет оплатить до 12, получат курс «Свое дело за 21 день». Еще раз дублирую ссылку в чате, и теперь время для ваших вопросов. Задавайте все, что вы хотели услышать, и мы будем отвечать на них. Угу. Пошли вопросы в чат. Давайте мы еще подождем, чтобы их было достаточно, чтобы можно было на них отвечать. Я отвлеклась на тренинг, и подскажите, если я заказываю, заказываю, как научиться управлять деньгами, вы бонусом дарите свое дело за 21 день. Оксана, если вы заказываете сегодня и оплачиваете до 12 часов, то я дарю вам свое дело за 21 день. Если вы не успеваете оплатить до 12 часов по Москве, то свое дело вам уже не достается. Так, вопросы идут, отлично. Так, а, Виктория, да, кредитной карты можно оплатить. Да, можно оплатить картой, естественно. Просто переходите по робокассе, и робокасса вас выкинет на оплату картой. Давайте так. Я сейчас сделаю, чтобы не быть голословной, что вам реально приглашаю специалиста. Я дам возможность ответить самой Марии на те вопросы, которые вы набросали в чат, и она вам точно даст на них ответы. Я знаю, что Мария Егорова сейчас у нас на вебинаре, и давайте так, по организационным вопросам могу ответить я вам, да, по конкретному курсу пусть отвечает Мария, чтобы вы убедились, что вам будет все доступно, объяснено, и что вы от этого получите. Так, тогда я с вами еще не прощаюсь, и прошу, Мария, давайте... Выходите на связь и рассказывайте девочкам, отвечайте на их вопросы. Здравствуйте, я рада приветствовать вас на нашем вебинаре. И э, поставьте, пожалуйста, плюсики или в десятибальной э, системе, поставьте, как мне слышно. А, хорошо, спасибо. Здесь был вопрос о страховании. Ну, все мы знаем, что есть масса различных страховок, да, в том числе недвижимости, есть страхование, автострахование, медицинское страхование. Да. Но, к сожалению, у нас в стране пока не очень развито такое такой вид страхования, как накопительная страховка. Что она собой представляет? Вообще, страховка жизни, здоровья, я думаю, вы об этом слышали и знаете, да, что можно каждый год страховать себя, страховать свое здоровье, страховать себя от несчастных случаев, и ну, если произойдет да, такой момент, то можно будет этим то вам выплатят страховку, и вы получите определенные деньги, которые вам, в общем-то, пригодятся вот в этой непростой ситуации. Но вы, я думаю, прекрасно понимаете, что вы платите раз в год за эту страховку, да, и те деньги, которые вы оплатили за нее, они что с ними происходит, они остаются в страховой компании. Так вот, за рубежом, за границей уже давно, в общем-то, существует несколько иная система страхования, она не зря называется накопительной страховкой или накопительным страхованием, то есть вы платите, заключаете страховой договор, и э, по этому договору э, получается, что вы э, также застрахованы полностью от всех рисков, но все эти деньги, которые вы ежегодно э, платите э, или вносите на свою страховку, да, они э, остаются э, вот на вашем э, счете. Кроме того, э, страховые компании... Они дают также вам еще и плюсом то, что идет на процент на, эту, на все ваши деньги. То есть деньги работают также на фондовом рынке, но они работают очень консервативно, потому что страховка должна быть обязательно у человека сохраниться полностью, все эти деньги должны быть в сохранности. Вы знаете, вот эти страховые компании, они еще более защищены со всех сторон и даже более защищают ваши деньги, сохраняют ваши деньги, нежели даже банки. Это политика государства. И вот на сегодня у нас есть и в принципе, в России также появились такие компании, дочерние компании, западных компаний, которые предлагают такие накопительные страховки. И можем мы, граждане Российской Федерации, мы вполне можем застраховаться и в западных компаниях, и причем в иностранной валюте. И вы сами понимаете, что вот особенно в кризис сегодня это ну, достаточно привлекательно, потому что ну, здесь диверсификация происходит определенная да все таки деньги не обесцениваются но можно страховаться конечно и в рублях и вот в тех дочерних компаниях которым разрешено работать сегодня на нашем рынке вот кроме того очень хорошо использовать вот это накопительное страхование страховку для того чтобы накопить на какой-то определенный определенную цель, предположим, на обучение ребенка, потому что вы четко будете знать, что эти деньги никуда не денутся, они накопятся, если, предположим, застраховать ребенка э, или себя, и вместе с ребенком можно застраховаться. Эти деньги сохранятся в 2 года, если вы застраховали, то, получается, к 18 годам вы э, получите всю ту сумму, которую вы вложили, плюс проценты, которые заработала компания и, соответственно, ребенок получит хорошую сумму для образования». То есть это один из вариантов. Можно подарить ему эту сумму, конечно, и на приобретение, предположим, квартиры, машины и так далее, смотря на какую сумму вы будете страховаться. Причем, когда, если вдруг произойдет вот во время накопления работы этой страховки, да, произойдет какой-то несчастный случай, то вы вполне можете... То есть страховая компания выплатит вам деньги на лечение, на восстановление здоровья, да? но а, все, а, также будет продолжать работать страховка, и вы все свои деньги, несмотря на то, что был страховой случай, вы их получите а, обратно. А, вот таким образом а, работает накопительное страхование. Какие еще вопросы, потому что вот здесь я увидела именно по страхованию, заинтересовала. Пожалуйста, задавайте вопросы. Так, ну вот здесь вопрос, как можно сочетать гашения долгов, при том, что желательно в них больше не влазить и взять ипотеки, которые взяты для вложения в имущество. Ну вот, кстати, на вебинаре мы как раз будем говорить, вернее, на, на вот этом курсе будем говорить о том, как можно быстрее погасить долги. Это очень... Ну, понятная система гашения этих долгов, и вы увидите, как она работает реально, да. И э, вы сможете достаточно быстро погасить долги и перенаправить их именно на накопление, на создание вам э, дальнейших, ну, тех же накоплений на пенсию, предположим. Про монеты еще можно, зачем они нужны и кому их потом можно продать. Вообще инвестиционные монеты банки обязаны принимать обратно. Но там, конечно, есть условия и чтобы они были в целостности, в сохранности. Но они обычно продаются именно в упаковке, в коробочках, не рекомендуется их открывать, и с ними тогда ничего не произойдет, и вы их можете в трудный для вас момент да, продать. Юлия вам говорила, что как выросли, она вам показала, насколько выросли в цене вот эти инвестиционные моменты, монеты. Если в 2006 году вы покупали за одну цену, то на сегодня это уже прирост произошел в 2-2,5 раза. То есть монеты рекомендуется обязательно использовать в своем инвестиционном портфеле, либо золото, либо... Обезличенные металлические счета, потому что золото является хорошим моментом для сохранения ваших денег вот в такие как раз кризисные моменты. Но лучше все-таки золотые монеты, нежели слитки, потому что слитки, когда вы будете продавать их, возвращать ну, обратно в банк, да, то вы платите двойной налог. К сожалению, это законодательство 13% и еще плюс 18% будет. Так, немножечко я вот назад вернусь. Вот про ипотеку очень хороший вопрос. Ипотека считается ли долгом она? Но вообще скажу, что я категорически, во-первых, против того, чтобы брать кредиты, ну вот в первую очередь на потребительские, да, кредиты. Лучше немножечко потерпеть, подкопить и не переплачивать за те вещи, которые, ну никогда не дадут вам денег, да, вы на них не заработаете. Ипотека же, это единственный, наверное, кредит, который действительно можно рассматривать. Ну, я думаю, вы сами понимаете, да, у вас только ну, два варианта получить жилье. Либо вы снимаете квартиру, и вы отдаете эти деньги, отдаете кому-то, да, эти деньги, и вы знаете, что эта квартира никогда не станет вашей, и эти деньги тоже, ну, в общем-то, уйдут от вас. Если все-таки вы сделаете вот этот мудрый шаг и решите купить свою квартиру и будете использовать ипотеку, то плюс здесь огромный. Ну, первоначальный взнос необходимо, конечно, сначала будет накопить и после этого обратиться в банк, чтобы взять ипотеку. И в этом случае вы, отдавая вот за ипотеку проценты, уже все-таки будете знать, что это ваша квартира, это ваше имущество. пассивный доход кроме сдачи недвижимости ну пассивным доходом относятся конечно же депозит в том числе он также приносит потому что вы не работаете до да, ваши деньги работают за вас пусть это небольшой совсем доход да но это пассивный доход конечно это фондовый рынок это акции облигации они также будут работать самостоятельно то есть я не буду ни в коем случае вам рассказывать о спекуляциях на рынке, так как не придерживаюсь вот этих моментов. Считаю, что на фондовом рынке вполне можно зарабатывать именно как долгосрочный инвестор. И причем статистика вот очень ярко показывает, что инвесторы, именно инвесторы, долгосрочные инвесторы, портфельные инвесторы, они зарабатывают в гораздо больше, чем спекулянты, потому что спекулянты очень часто теряют. Мало кто выигрывает, и это факт. Серебряные монеты, да, серебро – это тоже драгоценный, как бы считается, металл, и вполне тоже вы можете его потом вернуть или обменять. Ну и их э, покупают. Причем, вот, знаете, серебряные э, монеты очень хорошо э, вы ведь можете их оставить и своим наследникам, да, и вы сами понимаете, сколько они э, будут э, стоить уже через энное количество лет, да? кроме того, что это металл сам по себе, это еще и такие, ну, очень художественные изделия, да, которые э, будут цениться у те, кто собирает, занимается этими монетами. Да? Еще раз говорю, монеты принимают банки. Если в 2006 году вы купили за 7 за 6 тысяч, да, ту же монету Георгий Победоносец, сегодня она стоит 18 тысяч. И если она хранится в упаковке, ничего с ней не случилось, банк у вас ее обязан взять. Вот и все. Ну, рекомендую все-таки вот в плане монет, да, использовать Сбербанк. Все-таки э, все вот этот банк. Нет, вот так, куда-то у нас пропал чат. Мы об этом также будем говорить на курсе, как самостоятельно начать инвестировать в рынок акций, ну, вернее, скажем, в фондовый рынок, да? и у нас есть эта возможность, но вы должны понимать, что вот прям. Самостоятельно выйти на фондовый рынок вы, конечно, не сможете. Мы можем, как частные лица, инвестировать именно через инвестиционные компании, через брокеров и через страховые компании, и через банки тоже. Можно инвестировать на фондовом рынке, но самостоятельно, конечно напрямую мы не сможем работать на рынке. Мы заключаем договор с брокером, заключаем договор со страховой компанией. Вот. Я думаю, может быть вы слышали английский метод инвестирования, о нем тоже пойдет речь. Достаточно очень такой известный на сегодня развивающийся способ инвестирования и который появляется именно в России. На Западе его давно знают и очень активно используют. Фондовый рынок, он можно начинать инвестировать от 5000 рублей на нашем фондовом рынке, это, пожалуйста, появились инвестиционные фонды. От 10 тысяч вы можете начинать инвестировать и на западном фондовом рынке. То есть, суммы не такие уж большие. То есть, опять же говорю, смотря через какой, через кого или через что вы будете инвестировать инвестиционная компания. Это одни цифры, и об этом мы тоже будем говорить. Прям я вам покажу конкретно, кто какие компании работают и от каких сумм вы можете с ними уже начинать сотрудничать и работать. Возможен ли вариант отдельного курса инвестирования в рынок акций? Ну, я думаю, да, мы будем думать над этим вопросом с Юлей. Пожалуйста, какие есть еще вопросы? Спасибо, если вопросов нет, то до встречи на нашем курсе.